Привет! На баннерах рекламной сети Яндекса появилось меню управления рекламой в виде значка с тремя точками. Через новое меню пользователи могут не только управлять рекламой, но и узнать больше о рекламодателе. Таким образом, Яндекс стремится сделать рекламу полезнее и достовернее, а информацию о компании, разместившей объявление, более открытой. Пользователи могут узнать, какие отзывы о сайте организации обычно оставляют клиенты, если офис или магазин в офлайне как связаться с компанией, контактные данные и ссылки на соцсети, как давно и какие объявления рекламодатель размещает в Директе и как активно это делает. Если ссылка с объявления ведет на магазин приложений, Marketplace в соцсети или на доску объявлений, пользователь тоже увидит это в разделе. Вся информация для раздела о рекламодателе собирается автоматически из источников Яндекса. Чтобы раздел о рекламодателе приносил максимальную пользу бизнесу, нужно. Заполнить подробно карточку компании в Яндекс.Бизнесе. Показать в профиле организации как можно больше контактов и ссылок на соцсети. Мотивировать пользователей делиться положительными отзывами. Это поможет произвести хорошее впечатление на посетителей и повысить их доверие перед покупкой. Не знаете, как это делается? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайки и не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях.